Я повторяюсь, просто вот Дмитрий Юрьевич еще настаивал. Э, но ну, это технология, это мануально, непростая работа. Коллеги, чтобы всем было понятно, вот о чем мы с доктором просто обсуждали, вот этого полнослойного разреза можно не выполнять. Вообще. Да. Но тогда э, забор будет выглядеть. Нет, можно маленького наполнять, без А как мы отсечем трансплантацию? Ну да, давайте можно. Да, давайте продолжим. Можно? Я на самом деле облегчаю просто начальный путь, да, для тех, кто имеет такие высокий уровень мануальных навыков. Эта методика тоже не является новизной просто. Ну, в данном случае мостик у нас уже готов. Теперь нам нужно приготовить, я, к сожалению, просто не могу здесь приготовить принимающее ложе для этого трансплантата на ножки. Он переворачивается через мостик, подворачивается и укладывается... Зона принимающего ложа будет, знаете, как приготовлена, как карман по радски вот таким образом, как туннель. Вот этот вот карман мы готовим, переворачиваем трансплантат, проводим его. через мостик вот этот вот тонализированный такой, который мы уже подготовили заранее таким образом э, можно наверное без этого мостика делать, я никогда не делала и объясню почему он позволяет сохранять во-первых э, сосудистую связь да, с трансплантатом он хорошо фиксирует трансплантат при вот этом перевороте именно и позволяет ему не перекручиваться Вот таким вот как-то образом. Просто иногда стремление к минимальной такой инвазивности бывает заканчивается тем, что мы нивелируем вообще всю свою работу. К большому сожалению. И на вожжах он здесь вот просто ушивается в этот карман. Вот так, вот так. А там? Ну, у нас дефект. А тут... Ну да у, да, -да, -да, -да, -да, -да, да, у нас же зуба нету. Но ну, а здесь мы ушиваем. Как? То есть как? Мы там можно обратно положить? И... Можно. Он может не может выживет. Там уже зависимость. Если сохранить... Не делать вот этого разреза и вот этого, да, то его выживаемость увеличивается. Но он в 50% случаев, даже если мы сохраняем, будет где-то некротизироваться, особенно вот в этом участке, где у нас два разреза. Это физиология и регенерация закона, здесь никакого чуда нету. Есть вопрос какой-то по вот этому методу, по свободному тр трансплата? Крестообразным швом прижимающим, да? <связываем> <связываем> коллаген положить, это да. Это надежнее, вообще все, что вы видите глазом, надежнее делать, чем вы потом будете там где-то ковыряться, не там будут размноженные ткани, и результат более дискомфортный для пациента будет на самом деле, и болезненный. Первичная или вторичная дегистенция костная обсуждается и планируется. Я в такие работы беру пациентов только при совместной консультации с ортодонтом. Мы либо встречаемся, либо ортодонт приезжает с пациентом, либо мы как-то еще да, связываемся, но мы обязательно консультируемся. Я прошу от ортодонта всегда для себя план, в какую сторону будут перемещаться зубы. Это будет расширение да, нижней там, или верхней челюсти. То есть зубы будут двигаться вестибулярно. Тогда угроза развития рецессии при тонком биотипе становится более острая. Если это будет наоборот сужение да, дуги, тогда возможно вообще ничего не трогайте, посмотреть, если зуб встанет в свою позицию в дуге, да, и дуга будет сужаться наоборот. То есть из вестибулярного положения зубы будут перемещаться, воральную, Возможно, эти рецессии вообще сами по себе нивелируются, и эта операция просто не нужна. Поэтому этот план всегда составляется только совместно с ортодонтом, который должен понимать, что он делает, какой у него план лечения куда будут перемещаться. Я понимаю, что за каждый зуб он не может мне сказать, но хотя бы он должен мне сказать о том, в какую сторону будет вестись лечение. Естественно, что это не на основании первичного осмотра делается ортодонт, делает ТРГ, томографию, составляет полностью комплексный план свой. И тогда мы в сочетании уже с его планом двигаемся в какую-то сторону и принимаем решение. Вот эти зубы мы превентивно оперируем создаем там объем десны, даже не всегда мы идем в сторону устранения рецессии, мы иногда mm. достаточно просто создать объем прикрепленной десны, да, и толщину тканей увеличить. А вот эти зубы мы вообще не трогаем, мы ждем, что, возможно, рецессии в ходе ортодонтического лечения будут нивелированы. Такое тоже бывает, и у меня был такой вообще первый случай в 2005 году, это была моя такая первая пациентка, где мы лечили генерализованность с ней. Сначала пародонтит, потом ортодонтическое лечение. А я ее ждала после ортодонтического лечения на устранение рецессии. А у нее с 16 и осталась одна. Да. Потому что ну вот, был составлен план таким образом. Ей были удалены премоляры. Освободилось место, зубы встали да, в свое положение в костной ткани, и результатом было закрытие почти всех рецессий. Поэтому здесь весы такие всегда, но это только согласно вот этой взаимной консультации, междисциплинарному подходу можно принять решение, надо что-то делать до ортодонтического лечения или нет. Это уже на снятие швов, прооперированная, генерализованная рецессия, но на налицо да, ортодонтическая патология, множественная тортономолия, дистопия зубов, сужение односторонние дуги зубного, зубного ряда. Это ситуация клиническая в первом сегменте рецессии, клиновидные дефекты. Полости рта генерализованные, все рецессии. Ортодонт сказала, что она в таком состоянии не может взять пациентку, потому что очень тонкий биотип, очень много рецессий. Мы решили подготовиться. Вот таким вот образом. Целью, как таковой, уменьшение именно глубины рецессии не несла. Здесь была цель создать прикрепленную десну, поскольку почти все рецессии второго класса там не было нигде прикрепленной десны. Это очень хорошо видно. Наличие прикрепленной десны только в области бокового резца. Все остальное больше фактически сразу все переходит в граница. границу. Дизайн Репитализация, обработка, мобилизация лоскута. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологии. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая...